Приветствую на канале Шарабара, тему данного ролика мне подсказал мой подписчик, имя, фамилия, расскажи про то, как мир ввяз бесконечный долг банкам, то есть Ротшильдам. Да, друг, наконец-то, свершилось, ты даже дался своего звездного часа. Итак, давайте же посмотрим на, наверное, самую богатую династию из всех. Ротшильды, уверен, многие слышали такую фамилию, но, скорее всего, далеко не все себе представляют, кто же это, собственно, такие. Преданность семье и вере – это главный принцип, который исповедуют Ротшильды вот уже полтора столетия. Таланты – дело индивидуально, а успех – дело общее. Это также является принципом их семьи, который считают залогом финансового преуспевания фамилии. О Ротшильдах слагают легенды, подозревают в тайных заговорах и секретном владении миром. А все от того, что они не публичны, никогда не демонстрируют свое богатство, не кичатся им. Ни раньше, ни нынче никто не знает точно, каков объем их капиталов на самом деле. Можно лишь предполагать, но все уверены, что Ротшильды имеют самое крупное состояние. Сами Ротшильды никогда не подтверждают, но и не опровергают такие утверждения. Они просто молчат, провоцируя еще больше интерес к себе и порождая еще больше слухов. Интересно то, что часто могущественные монархи по всей Европе оказывались должниками этой семьи. Думаю, это говорит о многом. Как же зарождалась данная династия? Майер Амшель Ротшильд был четвертым сыном в семье ювелира и еврейского менялы Анхеля Мозеса Бауэра. Он родился в 1743 году и вырос в еврейском гетто во Франкфурте на Майне. Конечно, это не резервация индейцев, но как-никак гетто есть гетто, линия оседлости, за которую невозможно вырваться иудеям. Она ограничивала не только географические возможности перемещения, но и материальные, финансовые возможности. В гетто можно было стать состоятельным, но никогда богатым и влиятельным. В те времена всех, кто давал деньги в долг и выступал посредником между заемщиком и кредитором, называли банкирами. Однако, если этим занимался еврей, он был только менялый и никак иначе. Анхель Бауэр был успешно менялый. На двери его конторы красовался красный щит с пятью стрелами, отсылая к библейской истории о последней заповеди отца, попросившего своих сыновей переломить пять стрел вместе. Эту мысль, сила в единстве, держал в уме и Бауэр, передавая финансовое наследие своим четырем детям. Все они стали успешными, но только один из них, Майер, сумел достичь намного большего, чем просто деньги. Благодаря своему уму и способности объединить семью вокруг единой цели, он достиг влияния. Его отец скончался еще, когда Майер ходил в школу. После этой утраты молодой Амшель покидает учебное заведение и начинает проводить каждый день за работой, чтобы хоть как-то прокормить семью. Стоит отметить, что к тому времени Майер уже был, тем не менее, достаточно образован, так как родители мечтали о том, чтобы их сын стал раввином. Унаследовав от отца ростовщическую лавку, Майер начинает активно работать. Легенда гласит, что многие ценные вещи, продававшиеся в ней, он находил прямо на помойке, отмывал их и продавал за достаточно большие деньги. Достаточно быстро Майер Амшель прослыл ответственным ростовщиком, которого стала уважать вся округа. Потихоньку взрослея, он начал заниматься дополнительными услугами, такими как предоставление кредитов. В этом деле он оказался одним из лучших партнеров, так как обладал безукоризненной репутацией и точностью. При этом многим людям он запомнился еще и своей феноменальной трудоспособностью. Он проводил на работе по 18 часов в сутки. Во многом потому, что он любил это дело и всегда был неравнодушен к деньгам в возрасте 28 лет он понял надо вырываться за пределы гетто только так можно достичь настоящего успеха своим честным трудом заработав административное звание честный еврей майер получил возможность покинуть гетто он принимает решение выехать в прагу и основать там свой банкирский дом С собой он взял не только заработанные в конторе отца деньги но и красный щит сделав его своей новой фамилией красный щит по-немецки переводится как Ротшильд. С новым именем Майер Ротшильд решил начать новую жизнь Ключевым моментом в истории семьи стала связь ее родоначальника с принцем Вильгельмом. К тому времени Ротшильды уже были достаточно известной семьей во Франкфурте, обладавшей достаточно большой коллекцией антиквариата. Причем торговля антикварными вещами Ротшильдов шла по всему городу. Особенно хорошо они продавались в тавернах, в которые часто заглядывали иностранные купцы. Однажды к Майеру заглянул сам принц Вильгельм. Коллекция Майера настолько привлекла внимание молодую коронованную особу, что тот решил выкупить ее. Каково же было его удивление, когда Майер Аншель Ротшильд подарил ему всю коллекцию антиквариата. На что же теперь жить? После этого щедрого поступка положение Ротшильдов только улучшилось. Во-первых, теперь они стали гордо именоваться поставщиком антикварных ценностей для королевского двора. Во-вторых, благосклонность правителя в те времена значила очень многое. Вероятно, что Вильгельм не раз помогал на пути становления Ротшильда, По крайней мере, пока они не стали могущественнее самого предприятия. Тем более, что после такого подарка Майер Ротшильд стал личным банкиром Вильгельма, получив в распоряжение все состояние принца. А ведь Ротшильд был рожден инвестором, а потому просто не мог не использовать эту сумму в накоплении капитала. Ведь, как известно, деньги делают другие деньги. Вырастив пятерых сыновей, основатель династии вложил в их головы главную мысль. Есть только одна вещь, важнее которой нет ничего на земле. Это семья. Именно так и зарождалась империя. Майер Ротшильд первым в мире сообразил, что локальный бизнес внутри страны никогда не достигнет такого размаха и влияния, как если этот бизнес сделать международной сетью. Он разослал пятерых своих сыновей в пять крупнейших городов Европы. Лондон, Париж, Неаполь, Вена, Франкфурт на Майне. Главным наказом Майера было увещевание о том, что братья всегда должны работать вместе, увеличивая благосостояние семьи как единого целого. Так они и поступили. В отличие от большинства семей в бизнесе, где смерть основателя заканчивалась достаточно серьезными ссорами и размолвками вплоть до конца жизни Ротшильты всегда работали сообща на деньги отца каждый из сыновей начал возводить собственные финансовые империи но успехом своим делились друг с другом поровну единый финансовый центр единое ядро и никаких чужаков до конца 19 века Ротшильды даже детей женили внутри фамилии, двоюродных, троюродных. Только в конце позапрошлого века они стали разрешать своим детям браки на стороне. В 1816 году за особые заслуги перед императорским двором (финансовые, разумеется) австрийский император Франц II пожаловал ротшильтом дворянский титул. Кроме того, в это время семья занималась спонсированием русских царей, дома Габсбургов, Ватикана, короля Испании и многих других влиятельных особ. Правда, слово спонсирование не совсем уместно в данном контексте. Как правило, они выдавали суды монархам, но иногда действительно безвозмездно давали им крупные суммы денег наконец в это время ротшильды стали самыми крупными кредиторами в европе для баронов и других представителей состоятельных сословий все кредиты выдавались под достаточно дорогое земельное имущество при этом ротшильды соглашались на медленную выплату процентов по кредитам даже в течение нескольких десятилетий в 19 веке амшель и соломон ротшильд стали выдавать особо крупные займы в форме лотереи тем самым только популяризировав себя среди общественности так одним из таких займов стала выдача суммы в 37 с половиной миллионов гульденов эпоха наполеоновских войн стала временем финансового расцвета ротшильдов сначала разорялись знатные фамилии франции активы которых скупали ставшие к тому времени уже миллионерами знаменитые евреи потом разорялись целые государства, влезая в непомерные кредиты на ведение войны. Ротшильды судили крупные суды на борьбу с Наполеоном Италии, Англии и России, а потом счет погашения этих суд стали продавать им же золото, провиант для обеспечения фронта по завышенным ценам. К концу войны с Наполеоном страны, одержавшие победу, задолжали Ротшильда более 70 миллионов фунтов стерлингов. Окончание войны тоже стало поводом для очередного финансового успеха семьи Ротшильдов. В одном из последних битв Наполеона при Ватерлоо Натан и Джеймс Ротшильд одними из первых узнали о том, что французский император потерпел сокрушительное поражение. Оба брата направились прямиком на биржу. Натан на лондонскую, а Джеймс на биржу в самом центре Франции, в Париже. Все инвесторы в тот день очень ждали новостей с Ватерлоо. ведь результат определял их дальнейшие действия. Этим и воспользовались Ротшильды. Все знали, что Натан во время битвы был недалеко от Ватерлоо. Для того, чтобы одним из первых узнать исход. Оказавшись на бирже, Ротшильд весь день просидел в самом углу, все время хмурясь. Естественно, что большая часть инвесторов восприняла его поведение как сигнал о том, что Англия все-таки проиграла битву при Ватерлоу Инвесторы стали лихорадочно сбывать все ценные бумаги по низкой цене. А теперь самое интересное: покупали эти бумаги торговые агенты НАТО на Ротшильда, который к концу дня стал обладателем состояния, внимание, в 200 миллионов. Стерлингов. За один день. Похожую тактику использовал и Джеймс во Франции. Но тем не менее, именно Натан Ротшильд вошел в Книгу рекордов Гиннеса и был признан самым гениальным финансистом за всю историю человечества. Круто, да? Есть только две вещи, которые Ротшильды не предавали никогда. Это семья и вера. Евреям быть непросто. Многие евреи ломались под весом обстоятельств и требований тех стран, в которых жили, но только не Ротшильды. Все они оставались преданными своему народу и своей вере. Все время данная семья оказывала существенное влияние на финансовый мир. Семья Ротшильдов была одной из тех, кто стоял у истоков основания Федеральной резервной системы США, не подвластной даже самому президенту. Поговаривают, что они участвовали и в смерти трех президентов Америки, в том числе Авраама Линкольна, который был ярым противником этой резервной системы. Их влияние ощущалось всегда, но при этом они постоянно были в тени. Ротшильды не являются публичными бизнесменами, стараясь держать свою деятельность в тайне. Сегодня о них почти ничего не известно, кроме некоторых фактов. В данный момент главой семьи является Натаниэль Чарльз Джейкоб Ротшильд, родившийся в 1936 году. Он живет в Лондоне и является бароном. Натаниэля, Эмма является достаточно известным экономистом. На данный момент основную деятельность Ротшильды ведут в Англии, Швейцарии и Франции. Как Ротшильды нажились на войне мы разобрались, но ведь это еще не все. В 1835 году компенсация за отмену рабства в Британии составила 20 миллионов фунтов. Деньги пошли, конечно, не бывшим рабам, а их владельцам, тем, кто пострадал, лишившись имущества и законного дохода. Казалось бы, и что в этом такого? А вот что. В те времена это была колоссальная сумма денег, у правительства просто не было такой суммы на руках. Правильно, они взяли кредит в 15 миллионов у наших банкиров. Из казны же правительство выделило 5 миллионов. Разумеется, к займу прилагались проценты, и поэтому Натан Майер Ротшильд и его двоюродный брат Мозес Монтифиори с удовольствием согласились дать займ. И Британское правительство платило долг с 1835 до 2015 года. Да, представляете, только совсем недавно его удалось погасить. Сколько денег получили сами Ротшильды себе в карман? Ну, да черт его знает. Много. Да фига. И не забываем, что это произошло спустя, ну, 20 лет после битвы под Ватерлоу. А англичане тогда тоже были должны. Британское правительство выплачивало Ротшильдам долги за займы на войну с Наполеоном 40 лет. Борьба с рабством привела к тому, что Ротшильды получили во много раз больше, чем бывшие рабовладельцы эту компенсацию. Как мы видим, семья зиждется на двух китах. Идея первая – на войне можно заработать. Идея вторая – проценты или земля. Помимо этих китов мы имеем три секрета обогащения. Во-первых, держаться только вместе. Второе, родственники всегда на первом месте. И третье, финансирование и поддержка. Предлагаю также рассмотреть кодекс Ротшильд для своих детей. Все главные посты в бизнесе занимают члены семьи. В делах участвуют только представители мужского пола, а наследие могут получать прямые наследники мужского пола. Главой семьи становится старший сын, но братья могут единодушно вынести другое решение. Чтобы имущество и имя остались в семье, мужчины должны жениться на двоюродных или троюродных сестрах. Не допускается описание имущества семьи и оглашение размера состояния, даже в суде. Споры между братьями должны быть разрешены внутри семьи. Нужно жить в согласии, доверии и любви. Всю прибыль делить поровну. Быть скромным, ведь данная черта ведет к богатству. И все-таки, все-таки, сколько у них денег? Как я уже сказал, точно никто не знает. Однако, по самым скромным скромным скромным оценкам эм, совокупное состояние семьи на сегодня свыше ой, страшно даже цифру эту называть трех триллионов долларов 3 триллиона не понимаете насколько это много для сравнения это джефф Безос, создатель магазина amazon у него свыше 100 миллиардов долларов это вот столько Думаю, надкушенное яблоко всем известно. Apple. В начале августа их капитализация преодолела отметку в 1 триллион долларов. Это вот столько. И эта компания, огромная мощная компания. А это семья Ротшильдов. И у них по меньшей мере три компании Apple. Надеюсь, я выразился понятно. А чем владеют Ротшильды в наше время? Не одним же только банком, и они же не только на кредитах живут. С таким состоянием у них должно быть много всего. Пожалуй, я воздержусь от перечисления и просто выведу список на экран. Можете поставить на паузу и ознакомиться. Не знаю, это все, что у них имеется, или же только самое основное, но... Но список внушительный. А на этом все. На сим позвольте откланяться. Ставь, жми, пиши, подписывайся, делись. Ты знаешь, что надо делать. До встречи.